Но мы с вами сегодня, каждый из вас понимает, что это электричество с ядерных электростанций, соответственно, оно не может быть никак экологическим. Единственное, что сами трамваи не выхлопные газы не производят, поэтому ну, являются вроде бы как бы экологическими. И вот я хочу в Красноярске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 той инвестиции в э, мегаватт-контрактах, которую я вам ну, показывал в начале встречи. <coughs> и что это мне дает? Э, я беру, заключаю договор, э, буду делать это стараться от общины коренных народов в Енисейской губернии. У нас э, мы учредили общину. Э, и от имени общины, позиционируя общину коренных жителей, э, 30% стоимости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 И мы будем их также сюда в команду брать и двигаться, и внедрять их технологии. Дальше? Поехали. Так, по поводу моей э, вот это предложение, которое я скинул. Ты вроде бы там лайк поставил. Сейчас <сосы> немножечко корректируешь ситуацию. Нет, я, сказать... я не корректирую. <сосы> это все ваше. Не надо там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 Тишина, все там... Дима, молчок знаешь, почему был? Потому что это было 29-е, 30-е, 31-е. Тогда ажиотаж был, все понятно. Сейчас можно, может кто-то сказать, ну, у кого там миллион, три, откуда, ну... Откуда бабки, люди? Нет, откуда люди, Можно я тоже расскажу? Да, да, можно, можно. А я первая.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 То есть здесь нет вообще никаких этих, я вот не, не знаю, вот сколько я изучаю, смотрю, и чем больше информации поступает извне по поводу мегаватт-контракта, тем больше и уверенности, и веры, и все, все, мы идем в нужном направлении. Вот я согласна с Эдуардом, а, вот а, основным моим фактором в продажах была моя внутренняя уверенность в товаре. Потому что если а, продавать, неважно, мегаватт-контракты, ручки, какие-то там зубные щетки, пасты и так далее, если вы это делаете а, только ради того, чтобы получить а, денег, то ну, не знаю, как у вас эти продажи пойдут. Но если вы делаете, а, понятно, что финансовая как бы, составляющая тоже играет большую роль, но если вы еще уверены в товаре и знаете, что эта технология будет реализована, она нужна огромному количеству людей, вот внутри меня просто была уверенность. А, да, вообще как бы, почему у меня так продажи да, произошли с 19 числа я первый раз получила Володе мегаватт контракты и где-то числа 29 наверное да Володя, ты написал в чате что я сделал товарооборот в миллион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 А, вот, в частности, в ВКонтакте. Да, я согласна с Эдуардом, что нужно... Вот я утром просыпаюсь, а, и я каждый день добавляю к себе в друзьях в ВКонтакте 25-30 человек. То есть, ну, а, там, 40 я пробовала, но 40, если регулярно добавлять, они могут забанить. Всегда добавляю в друзья. Когда человек, я вижу, приходит оповещение, что человек а, подтвердил в мой, как бы, это мой запрос. Я составила на все разные абсолютно шаблоны. Я пишу, к примеру, да, я вижу, что человек ко мне добавился. Я ему пишу, там, здравствуйте, э, там, рада знакомству. В качестве благодарности, там, за знакомство примите от меня один мегаватт контракт в подарок. Что такое мегаватт контракт? И вот коротенькое, такое вот, как бы, да, отправляют. Человек, естественно, говорит, там, благодарю, еще что-то. Я говорю, там, нужно будет, более подробной информация обращайтесь, мой скайп такой-то, телефон такой-то.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 Таким образом, блин, ваших друзей постоянно ваш пост, он крутится, потому что одновременно все друзья, да, не могут быть онлайн. А сейчас одно количество людей, через какое-то время совсем другие люди приходят. И они видят эту информацию, обновляют. Люди, которые лайкают эти посты,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 Он купил очагов, вставил сим-карту и вот параллельно там с переговорами, со звонками стала э, пользоваться. Да? Еще, конечно, не освоилась, но я уже вижу, вот там какие-то я приложения, допустим, закачивала, они одномоментно просто вот одним нажатием кнопки, они закачиваются. Естественно, другие функции, они тоже такие же быстрые. И огромная, конечно, благодарность Володе за такой подарок щедрый. Я уже начала свою первую линию набирать, сделала чат, у меня в этом чате сейчас 7 человек. Я, ну, как бы, вот Володя только сейчас озвучил, да, что всем он партнером будет по айфону дарить, но я решила, что если человек э, именно вот э, в моей команде будет делать товарооборот в миллион рублей, то я буду тоже такой же айфон дарить. Да, это, может быть, будет, ну, как бы, большая часть из моей прибыли,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 стать акционером да, и купить мегаватт-контракты может абсолютно любой человек. Хоть два контракта, хоть десять, да, это может, тем более, ну, когда цена была 10 рублей, сейчас 50 рублей, да даже будет цена там 1000 рублей, да, может быть, будет у человека возможность так, такой контракт купить, потому что во многих каких-то <coughs>, компаниях еще где-то есть какой-то определенный порог входа, и не каждому он того, доступен. Лёха, <свечный> Леха, Леха, у тебя. <свечный> Алексей. Все, бро. Да, да.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 Ну, одновременно, да, то есть, получается, но ну, я чуть раньше начал просто, ну, похожие идеи, да, то есть, сформировались, вот. Ну, я, я как понял, это и есть принципы его интеллекта, когда идея одна и та же приходит разным людям, да, то есть мы не тогда, вот, и она приходит одновременно, при этом никто никого не перенимал, что самое интересное, что вот, ну, и люди, ну, и у тебя, и у тебя, да, и, и меня, люди,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 Uh, и когда они все поняли, что это такое, у нас пошли деньги. То есть сначала они закупились раз, и в принципе в течение там десяти двух двух недель, да, десяти дней, они закупались еще и еще и еще. Uh -huh, да, вот. Самые скептики, они когда сами стали изучать тему, они подумали, а что если это правда, да, потому что в Skyway, и они сами так начинали.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 Да, ага. Алексей, да, Ага. Алексей. Алексей на связи. Здравия, братья. Э -э, позывной хохол, ополченец. С yeah. Володей познакомился давно. В общем, это человек, который, ребят, нас ведет в нужном направлении, в нужном русле. Прям, не знаю, мороз по коже от того, что сейчас происходит на самом деле. Вот. Э -э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 Да-да, <тит> <тит> тебя что-то слыхать, как будто ты там с Америки звонишь. Да, мне ноутбук уже надо новый брать. Да, да, да. Шесть-то Кто-то поет там? Да, у Лены там песни. Ну что, друзья, сказать, как бы... По развитию делают всё то же самое, и также... Э, в первую очередь то есть люди начали собираться, которые приобретали для себя. Я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 помочь продать купить за биткоин и вот сейчас он будет случаться Но я так понял от него там пойдет сейчас ток. я я я на тебя сейчас Хотел что да. ну, Нет, хорошо все. за биткоины я пообщаюсь как бы там будет канал за биткоин олег шаманский все на связи. — я понял понял видел видел не успел еще до него добраться понял ну и в общем так я на данный момент в Красноярске боюсь. Сейчас. Езжи. Алло. Да-да-да. Ну вот, 31 числа вот, в 5 утра по, по моему по иркутскому времени, как дома находился. Получается в 0-0 по Москве. У меня просто все стихло. А до этого, как ну, стихло, у меня в ушах зазвенело. То есть <coughs> было такое, что вот звонит телефон, одновременно звонит skype, звонит там в WhatsApp, там в этот Вибер или вайбер, как его правильно, там на почту пишут ты ВКонтакте все заваливают. Все. и вот сидишь, везде успеваешь руками все это дело обрабатывать и голосом. Ну и как бы на то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 И отзывы людей также писал. То есть у меня такая же акция висит в ВКонтакте на стене. 1 мегаватт дарю каждому. Кто ну, новичок, да, получается, также пробиваю по Эзерскану. Потом за отзыв 5 мегаватт. То есть присылает человек отзыв. там, У меня отзывы копятся, я их опубликовываю. Как бы. Потом и за репост Это записи 10 мегаватт через месяц. То есть вот через месяц начинать обращаться. Ну я ее хочу модернизировать, эту акцию. Пока еще, ну как бы были-то мысли, пока отложил это дело до 15 апреля, как раз родится у меня, как это сделать качественнее. Ну вот. Сейчас как бы дела решаю просто офлайн там по земле, ездим, двигаемся надо организовать некоторые вопросы. У меня ну, твоя, твоя реклама висит. ВКонтакте.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 Ну, как-то так, уже все все сказали, двум часам под, подбираемся, да, не очень э, хватит терпения у многих слушать, И вообще надо в час как бы нам планировать укладываться, чтобы А я, наз... я разобью на два часа, ну, на, на час каждую, все. Ну, да, Одну допустим, как планерка, вот где мы там закончили, да. а вторая опыт, да, вот. опыт вот богачей об информации, как разлетается информация. Вот мы сейчас в Красноярске, да, и снимаю там квартиру. Я хозяйки квартиры рассказывают про бесплатное электричество. Она говорит, слушай, где-то я это видела в телеграме. Ну вот таким образом работает. Ну и вот она заинтересовалась. Позже ей надо в свой дом сходить. Звук ну что, завершаем. Да. Как раз войдем в 2 часа в режим. Всех благ, всех благодарю. Продолжаем трудиться, работать, двигаться. До следующего созвона. Да, Володь, потом ссылочки сюда сейчас скинешь, где там что будет. Конечно. Все, всем благ, всех. Благо, всем благо. всех. И благо принимаю.